привет друзья с вами дядька демоноид и канал земля наша сегодня продолжим тему природы я сейчас покажу чем я был занят сегодня и вчера вот это мой аквариум аквариум 100 литровый риф и имеет такую форму, близкую к кубику. Ну, если точнее, это параллелограмм, но обычно аквариумы более вытянутые. А у меня он просто вот должен был под размер этой ниши подойти, и чтобы сверху еще какое-то место оставалось для света, кормушки и там, ну, чтобы к нему был доступ. То есть другой аквариум с другими пропорциями он просто будет меньше, а 100-литровый аквариум это и так не очень большой. Значит, сейчас у меня процесс перезапуска. Вот я сегодня долил последнюю порцию водички свежей, а перед этим я практически всю воду отсюда откачал. Почему? потому что вода стала зеленеть год назад мы ездили в Грецию и кормушка вот эта вот автокормушка и плохо отрегулировал перед отъездом и она фирма Сера Но это хорошая фирма, в принципе, они много аксессуаров продают к аквариуму. Но я в торопях ее плохо отрегулировал и она высыпала сразу весь корм. Рыбы погибли. Было тут жуткое черное и плохо пахнущее болото. Все пришлось. Выловить, вычерпать, промыть грунт и заново залить. Я Заселил его временно ампуляриями. Вот такие большие улитки. А у меня проблема со, с освещением. Вот это вот штатные вот эти лампы. Здесь были. Они почему-то... Э, сам механизм постоянно отказывает. Я несколько раз в ремонт носил эту штуку. Почему-то не, не смогли его сделать окончательно. И вот я купил у китайцев вот такой вот. У меня для начала вот эта само, самоделка я сделал. Но это слабенькие светы не, не того диапазона светового. Может от него зеленеет. А что растения росли, вот кроме вот этого вот что у меня растет, а что-то поинтереснее, надо свет посильнее. И вот этот светильник китайский, я его включил, довольно таки яркий. И вот смотрите, в принципе, неплохо все выглядит, если еще-то помыть стекло. Было бы очень даже ничего. но... Вода стала стремительно зеленеть. и я поехал к специалистам в магазины по производству как бы и продаже аквариумов, Поговорил с консультантами. Они сказали, во-первых, свет надо чаще выключать, то есть он не должен больше 8 часов гореть свет в аквариуме менять воду и ну чистить как бы грунт так что я пытаюсь пытаюсь заново э, вдохнуть жизнь у меня вообще, он достаточно красивый был я в конце ролика сделаю э, ссылочку э, там будет на, на другой ролик с моего старого канала где вы увидите какие растения, рыбы здесь были вот и что дальше я буду делать, ну вот я посмотрю как эти водоросли будут опять появляться, если все нормально я через месяц, другой другой начну рыбами заселять вот, а улитки видите тут себя чувствуют неплохо, но я боюсь их сильно кормить. Вот сейчас им дал кусочек огурца. Они радуются. А вообще их так на диете держу теперь. Может, из-за того, что я перекармливал и тоже вот эта зелень появилась. Так, но это не весь мой зоопарк. Сейчас увидите еще одного товарища. И пообщайтесь с ним. А, я покажу нашу технику. Это вот у Феди новый компьютер, на котором он не работает, не учится, а только играет. Вот такой большой монитор у него. А у папы скромный компьютер, которому лет пять. И приходится вот все видосы пилить на нем. И... Ну, машинка по характеристикам-то еще не ничего, но она у меня ломается выключается внезапно вдруг и я не знаю что с этим делать тоже в ремонт носил ничего пока не получается так что возможно придется зарабатывать на новый компьютер итак идем к страшному зверю я его называю хомяк хотя по сути это на самом деле морская свинка. Зовут ее Мася. Но я зову ее Хомяк. Я с ним не смог подружиться. Он не хочет признавать меня. Это животное моих племянников моего Шурина. И, в общем, они отдали на время отъезда в отпуск. Ну и каждый год они нам его подбрасывают. И она, Мася, живет у нас. А вот мы сейчас попробуем эксперимент провести с ней. И вы побудете в клетке с хэмитом. С морской свинкой ставим камеру в клетку. Так. Ну. Главное, чтобы ее было видно. Да, жалко, здесь далеко поставить не удастся. И получается, что клетку все не видно. Вот она ко мне немножко привыкла. Раньше она... Выскакивала и пыталась вкусить меня за руку. Достаточно чувствительно кусается. Так, как бы она ремешок этот не сживала. Сейчас ремешок убила И все, она сейчас привыкнет. Фотоаппарат он вылезет и познакомится. А потом я сделаю еще. Продолжу эксперимент, увидите, что я придумал. Так что счастливо вам оставаться в клетке со свирепым зверем. Я вас пока оставлю. Сейчас вы узнаете зачем. Ну что тут у вас нового? Хомяк не вылезает, я так понял. Я вот сам не рыбак, но сейчас для притравки я ему дам шкурку огурца, чтобы выманить. Ага, тут у него еще морковка тут лежит, недоеденная. А остальное вот это я положу наверх клетки, на решетку. Пусть Мася тренируется, двигается активно, чтобы не разжиреть. А вы смотрите и наблюдайте. Опа. Говорят, в театре, если кошка выскочит на сцену, все зрители смотрят только на кошку. Так, Мася, это есть не надо, это... Эта камера, она дорого стоит. Огурец вкуснее, я тебе скажу честно. Камера не, не вкусная, она даже не переварится. Так что, оставляю вас. Пусть хомяк осваивается. А потом он, я думаю, он полезет на клетку. Я его уже приучил делать эту зарядку. Так как, Бегать ему тут негде, а на клетке он хотя бы двигается. Так что наблюдайте, а я пока оставлю. Ага, началось шоу. Шоу одной морской свинки. Все свои фокусы показала, спела песенку нашим зрителям. А вот э, огурцы ты не смогла все достать, шкурки от огурцов. Эх, Мася, Мася, хомяк ты, глупый. Как из обезьяны человек произошел, он увидел банан, взял палку и... Начал кидать и избил и банан. И кокос. А Мася что? Взяла бы фотоаппарат и кинула бы. Шкурку свою достала. А Мася не умеет. Ну ладно, все равно молодец. Зарядку сделала, умылась, причесалась песенку спела. Так, надо тебя поощрить. Этой шкуркой. себя А мне надо камеру извлечь. Кусаться не будешь? Туночка Не кусал Так что Такое у нас Веселое животное Пока Скоро мы его отдадим хозяину А вот аквариум Я вам еще Наверное буду показывать По ходу его заполнение возможно новых жильцов покажу рыбок увидите, что поменяется а, так, рыб я, наверное, все-таки в конце лета на начало осени куплю если я уеду куда-то чтобы тут с этой кормушкой этот сезон уже летний из рыб закончим а вот осенью я думаю рыба уже будет И может к этому времени что-то вырастет из растений ладно все на этом пока подписывайтесь на мой канал счастливо